Всем привет! Вы смотрите УниверНьюз. О самых свежих новостях студенчества узнаете прямо сейчас. С вами Елизавета Евтифеева. Мы начинаем. Форум «Ислам в мультикультурном мире» продолжился пленарным заседанием. В общежитии КФУ открылся Центр деятельности органов студенческого самоуправления. 10 ноября в отеле «Корстон» проходит торжественное мероприятие, посвященное 60-летию акционерного общества научно-производственное объединение Государственный институт прикладной оптики. В принимает участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. А теперь к остальным новостям. 10 ноября в зале попечительского совета КФУ прошло пленарное заседание 7 международного форума «Ислам в мультикультурном мире». Как это было, смотри в сюжете Дианы Шиловой.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 Поводом встречи стало открытие Центра деятельности органов студенческого самоуправления иногородних студентов КФУ. Подробнее смотри в сюжете.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 В Институте физики Казанского федерального университета состоялась лекция «Аккреционные процессы в астрофизике». Лектором выступил профессор Московского государственного университета. Подробнее в следующем сюжете.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 Юридический факультет Казанского федерального университета провел необычное мероприятие для своих первокурсников. Лейтмотив – борьба с коррупцией. Подробнее ты узнаешь прямо сейчас в сюжете Олега Кашина. Коррупция – это бич общества, с которым борются почти с момента появления цивилизации. И кто, как не будущие юристы, должны это понимать? Именно поэтому 9 ноября юридический факультет Казанского федерального университета решил провести необычное мероприятие для своих первокурсников, чтобы студенты почувствовали все последствия этого тяжелого преступления. Мероприятие проходило в виде квеста. Задание одно, но непростое – закрыть сессию. Квест мы этот проводим в формате информационно-просветительского, специально, чтобы студенты именно на первом курсе, во-первых, сами попробовали себя в качестве уже студентов, которые сдают сессию, почувствовали эту ответственность. знания, которые есть у них хватает, не хватает э, в этом контексте. И плюс даем определенные базовые знания по поводу коррупции, что это такое, куда обращаться и как с этим общежить. Преступлением является как дача, так и получение взятки. И наказываются обоюдно. Чтобы усвоить этот урок, первокурсников разделили на две неравные группы. Одна группа – обычные студенты, которые хотят закрыть сессию, а вторая – преподаватели, которые иногда пытаются уговорить студентов дать им денег за зачет. Моя задача в этом квесте – уговорить студента дать мне взятку и проверить, насколько он порядочный. Вот пока одна группа студентов попались очень честно и считает, что взятка это плохо. Но вторые, к сожалению, оказались не такие же харизматичные и дали взятку. Чтобы победить в этом квесте, надо закрыть всю сессию честным путем. Студенты об этом не знают, для них главная задача – это просто получить подпись преподавателя. Поэтому часть из них в финале ждало большое разочарование, и победа, которая была так близка, стала для них провалом. Олег Ашин, Роман Самарин, Универньюз. Это были все новости на сегодня. Следи за нами во всех социальных сетях и будь всегда в курсе главных событий КФУ. До новых встреч. Пока.